Зажигание! Встречаем! Иногда при помощи всего лишь одной песни можно раскрыть целое преступление. Ну, Селиванов, вот, сразу первое дело и сразу труп тебе давай. Еще вы! Да, вот, да. рабочее место, да, значит, вот там у него всякие писюльки, дай мне не знаю. Один, четыре... Бля, цифры какие-то, но это непонятно, это нам не нужно, Селиванов. Товарищ капитан, да. я попробую? Ну попробуй, Селиванов, попробуй. 19, но 9, 20, 17! Сильяна, значит, сегодняшнее число. Возможно, вы узнаете, чем он занимался сегодня. В этом друге вы узнаете, чем я занимался сегодня. Возможно, вы узнаете все подробности его жизни. Сейчас вы узнаете все подробности моей жизни. Это история одного дебила, Это история одного рэпера. Что там дальше у него? Этот мир жесток. Понял я давно. Хочу я умереть и выбросить в окно. Вот и все, Селиванов. Дело раскрыто, как говорится, не так страшно, чем как лов Понятно. Подождите, капитан. Подождите, подождите. Вы же сейчас уже на девятом этаже и вот трубу. Селиванов так не работает. Давай читай. Не получилось мне уйти из этой клетки, Отскочил обратно от москитной сетки. Потеряли и идёт, блин. Продолжай давай. В 9 утра в дверь постучались, За дверью соседка с ножом оказалась. И вот и все, на входе всех соседей с ножами. дело раскрыто терял. Как говорится, без труда, если был бы выпить из рук мо. Товарищ капитан. Подождите, вот здесь еще есть текст. Селеванов так не работают. Продолжай, давай. Она подошла и мне нож протянула. Наконец Ринка мне его вернула. Вот и все, потеряли, подозреваем. Видите? Что он вообще дурной, кто карандаш взял. Вот нашел. Надоело мне жить. В этом обмане пойду утоплюсь в собственной банке. Ну, вот и все, он одного собственного отсыла. Все, дело раскрыто, как говорится, не мы не поклонны и теперь спасибо, пойдем. Товарищ капитан, можете до конца дочитать. Телефон остатки работают! Читай давай! Собрался Абану, раздались мои вопли, холодная вода. Теперь у меня сопли. Уйди из жизни, мне не получилось опять. Да когда ты сдохнешь, уже твою мать. <соцентричный> Тряма, давай с конец, сплестись, кто тут много, воды, сюда. В детстве с друзьями ходили на резор. А, -а, -а резко, что ли? А я думаю, откуда это штучки? думал, наш поставили, да? Танц, да, Серёнов, давай продолжай. На кровати лежит обнаженное тело. Подожди, Серёнов. Вы упустили что-то важное. вашей даме. Адиага обратно перебатывай. Деда помыть, нелёгкие дело. Подожди! И... Сильман, это все неинтересно. Давайте в самый низ. Вечером поздно сидел за компом и слышу, как кто-то залез ко мне в дом. Вот и всё, Серёнов, к нему залез и дом. Товарищ капитан, у нас учили делать преступления. Давайте сейчас вы будете рэпером, а я буду воном и будем делать все, что написано в тексте. Давай попробуем. Что-то щелкнуло во мне, рискуя с собой. Я словно язвы, римусом бой. Бил его ногами, а он меня нет. Со стороны похоже было это на болель. И когда мы лицом в лицу оказались, взглянули друг на друга и поцеловались. Не знаю. Товарищ капитан. А ты ничего от себя не добавляешь? Все, по тексту. Но и как поможет потерялам дела? Что-то пояснилось? Да. Что? Кажется, не зря на нас договаривают. Товарищ капитан, чтобы раскрыть это дело, надо думать, как трупы. Думаешь? Думаю. Давай попробуем. Он дрых. Он спит? Зелеманов так не работает! Отпу... Пошли хоть бабушку попугаем, что ли?